Сегодня ночью, ну, точнее под утро, проведен залп, залповый пуск гиперзвуковой системы Циркон. Гиперзвуковой система Циркон – это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Это, да, испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, повышение ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые, самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем, разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к, к этой работе. Самые искренние слова благодарности. Спасибо большое. Спасибо Все большое, Владимир Спасибо. В 5.30 действительно сейчас... это и произошло. Всем да. передам ваши слова. Спасибо. Я вам, я, вам, я вам сейчас позвоню. Вы будете на рабочем месте? Я сейчас позвоню. Да. Я сказал, мы это и сделаем. Ответ от американских партнеров был такой. Наша про не против вас, вы делаете, что хотите, будем исходить из того, что это не против нас. Мы это сделали. Какие претензии? А теперь не нравится. Теперь говорят, ой-ой-ой, у вас там такое гипероружие появилось. Ну не нравится, так а что? А нам даже не нравится, когда вы выходили из про. Не мы это начали. Но мы готовы сейчас иметь в виду объективно сложившиеся обстоятельства, вести конструктивный диалог на этот счет. И у европейцев есть некоторый дефицит доверия с Россией, не только из-за текущего кризиса на газовом рынке, но также из-за присутствия десятков тысяч российских солдат на украинской границе. Как вы думаете, как вы будете разрешать эти проблемы, нехватки доверия с вашими европейскими партнерами, потому что здесь требуется диалог, и готовы ли вы напрямую общаться с НАТО, например? Да, мы напрямую готовы общаться и с НАТО, в том числе. Что касается наших, наших солдат, то они находятся на российской территории. И мы проводили учения совсем недавно, это правда, Запад 2021, это крупное учения. И мы проводили учения на своей территории. А наши так называемые партнеры американские тоже проводят такие же крупномасштабные учения, но за тысячи километров от своей национальной территории. Не мы же приехали туда вот под Вашингтон или под Нью-Йорк проводить учения. А они приехали к нам и проводят учения у наших границ. Как мы должны на это реагировать? Мы проводим свои учения. Повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся. А наши партнеры, по сути, сами разрушают все договоренности, которые были достигнуты ранее, в том числе по мерам доверия в Европе. Это касается расширения на, на, на восток, о чем я уже многократно говорил, это касается определенных дисбалансов в, в прибалтийских государствах, которые вообще выводят из всяких зачетов и, и так далее. Значит, вооруженных сил, мы ничего не нарушаем. Ничего. Мы не вышли ни из договора по противоракетной обороне, не выходили из договора по ракетам меньшей и средней дальности, мы не выходили из договора по открытому небу. Не мы это сделали. Это сделали наши американские партнеры. Но чтобы снять с себя ответственность за это, переводят стрелочки на нас. А средства массовой информации раздувают эту тему в интересах тех, кто им за это платит. Вот и все, Ничего здесь такого необычного в мире не происходит. Поэтому вы разработали гиперзвуковое оружие, которое является высокоточным и летит со скоростью 3 маха? Нет, нет, нет. 3 маха это в Штатах разрабатывают, но и, и то побольше. Наша система летит со, со скоростью свыше 20 махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьезное оружие, чем мы сейчас сказали. Они стоят на боевом дежурстве уже в России. Но в других странах тоже разрабатываются подобные системы. Здесь нет ничего необычного. Высокотехнологичные армии мира будут иметь такие системы. Будут и в ближайшее время. Здесь нет ничего необычного. Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы, и впервые в истории, значит, обогнав даже наших основных конкурентов, в данном случае Соединенные Штаты, по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем, никому не угрожаем. Более того, мы готовы вести переговоры по сокращению наступательных вооружений и, исходя из заинтересованности американских партнеров, готовы иметь в виду что у нас есть такие системы, и так или иначе учитывать это обстоятельство в переговорном процессе. Не надо ничего нагнетать, надо прекратить болтать языком, осесть за стул переговоров и начать предметный разговор на этот счет. Но вот как мы видим, сегодняшняя администрация в принципе на этот путь встает, и у нас контакты на этот счет развиваются после, кстати говоря, встречи, нашей встречи с президентом Байденом в Женеве. This isn't the beginning of an arms race. То есть это не начало гонки вооружений? Это, э, я должен сказать, что это гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она после выхода с Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Обращаю ваше внимание на то, что еще в 2003 году я сказал нашим партнерам, не делайте этого, не выходите, пожалуйста, из договора по про. Это фундаментальная вещь, кровоугольный камень международной безопасности. Что такое про? Это не просто защита. Это получение, попытка получить стратегические преимущества, обесточивая ядерный потенциал вероятного противника, то есть наш потенциал. Что мы должны сделать в ответ? Я же много раз на этот счет говорил. Если вам интересно, повторю. Или создать такую же систему, которая строит огромных денег.